И всем привет! Вы на канале Тривка ТВ. И сегодня я снимаю продолжение вот этого маленького сериальчика. Ну что ж, и давайте начинать! Так, дочери, кто это с вами такие? Какие-то подозрительных подозрительные привели котов. Это наши мужья. Да, да. Эм... Представьтесь, пожалуйста Мы эм... не репетировали Ну попробуй эм... mm -hmm. эм... Я типа принц эм... эм... Кошанных Кош... Я принц э... Кошкиных Кошанных Так как будет Кошкиных островов хм Ясно Такие острова есть какой кошмар. Нас во всем мире не знают наши острова. Ну, хорошо. Ну, придешь, ты, конечно, не похож на принца. Ну, что же, он же еще не опытный, ну, как я. Я же тоже на королеву не похожа. И принцессу. У -у -у -у, да. Ну, хорошо. А, это кто? О, я. Что же? Принца кошкиных островов. Я его, так скажем, старший брат. Меня зовут Алмаз. Да, ты вот больше похож на такого элитного. Так, скажите. Так скажем, кто кого любит? Так. Так скажем.. Просто мне, так скажем, я вы же знаете, что я король и, пожи, и у нас выйдет замуж, ну, так скажем, и станет королевой. Это Кити, Кити. Просто у меня акцент немного другой. Да, мы знаем. И ей нужен, так скажем, пойти этикет не муж, точнее ты, я. Поэтому меняйтесь Нет, а, нет, нет, нет, нет, нет, не надо. Да, нет, Так, приказом короля Я вам велю, а мы принцы, и мы не хотим, так скажем, подчиняться вашим законам. И вообще, да, как-то странно, да? Алмаз. Да, странно, да, как да, Подождите-ка, вы алмаз, а вы бази. Да. Хм. А ну-ка, ну-ка. Так, мой охранник. Да, да, Ваше Величество. Я хочу эти сережки снять, а то они со мной сейчас не нужны. Господи, что-то мне кажется сейчас будет плохо. Да ладно. А ну-ка, как вы... Скажи не видели ли раньше этих котов? Блин, хм. вот этот серый подозритель и черный. Хм. Так это же наши коты с помойки. Что? А -а -а. Пожди, посмотри, да? Ха -ха -ха. Это обманщики. Они не принцы, они коты с помойки. Молодец. Получишь зарплату. Ой, уху, ой, поеду на море. Эм, да и правда, а ну-ка снимайте. Короны вообще, это короны наших дочерей. Да, это на мне была девчонка. чаще кор короны. Эм, так вы их знаете, значит. Так, я же говорю по правилам. Ты же у меня умная доча. По правилам тянетяжницы. А вот я хочу... Так нельзя. Я сказала, что я хочу вообще. А моя сестра... А, да? Прочитать нотацию. Мы все произошли, так скажем, не от элитных кошек, а до обычных. Ну, будете вы мне сейчас нотации читать. Так, все живу. Так, чтобы убрались оттуда Одного Из моего самка Фу, лохастые. Ну Я же принцесса Я имею власть О, Я лучше отойду Поэтому я ухожу Из этого глупого самка Да, ладно, уходи Алиса, ты будешь новой королевой Я думала ты самой. Ну, понимаешь, просто мне это хочется быть королевой. Да я согласна на все. Ну и ладно, предательница. Я согласна быть королевой. Вот, хм. еще посмотрим. Бази, бази, бази. Я сказала, иди сюда. А, да, да, вот здесь. Алмаз где? Уже ушел. блин. Может, он бы выразумел Алису? А чё где Алиса? Кстати, мы не уходим. Алиса захотела стать королевой. А Алиса даже опыта нет. И что? Да, не слышу. Ну, ничего. Найди алмаза. Зачем это тебе нужен алмаз? Я сказала, найди его, чтобы мы вместе ушли жить к вам. А у вас там элитненький район. Эм, эм ну, в принципе, удобство есть. А, да, вы меня искали, да. А, Алиса, идем. Я, ура! а господи, что? Ай, я не буду с вами жить. Не, конечно, я, частная сестра, хотела быть, так скажем, быть королевой, только потому, что у меня жизнь в таком ужасном месте. Но я же говорила, что я умная. Пятьдесят раз. Ну, хватит. Поэтому можно обустроить э, ваш дом э, на, э, нашей мебелью. Да, кстати, мы можем мебель наш перетащить. Угу, угу. Так, ну что ж, пошли, сейчас все обустроим, давайте пойдем. Так, ну что ж, девочки, э ну, это что-то типа вход в наш э дом. Да, это старое такое дерево, это вообще был дом, но, э так скажем, дедова вырос, выросла в доме. Ну ладно, мы сейчас все обустроим и посмотрим. Ну вот, как выглядит наш дом. Здесь я стою, а здесь я. Конечно, для вас, девочки, это, ну, как сказать, что прям самое худшее. А, ну, а мне тут даже очень нравится. Что? Что? Что? Я не хотела, честно быть принцессы, поэтому... Вау, здесь круто. Ну, конечно, нашу комнатку... Это будет комната ну, царская, поэтому это чья комната ваша. Да. Ух ты, первый жизнь на кровати. Ого, как интересно. А это что такое? А это что такое? А это что такое, что за еж? А это игрушечный. А это что такое? А это что такое? А ну это для них спальня. Да. У нас тут есть балкончик, а вот такой балкончик, Потом а У нас тут книжки есть, если вы любите читать. Тут у нас стол, где мы едим. А тут мы можем помыть посуду, ну и помыться. Эм... Ну, условия, конечно, не совсем, чтобы прям супер, но да, сойдет, прикольно. Так. все. Ну что ж... Очень даже и ничего мы здесь будем жить. Да. Сейчас пойду в комнату нашу. А, это моя спальня. Сейчас. Же... Ну, вообще я тут обычно спал. Ну, давай я вот так вот тут буду спать. А, не могу. Вот так. Вот так. А, сейчас упаду. Нет, у меня вот здесь будет спальня. Вот. Вот там надо надо головой именно чтобы вот да да да почти что пролез говорим же что кошки везде пролезают ну ладно так оставь давай я потом пойду давай посмотрим балкон ехал какой у вас красивый балкончик там даже больно. Да, конечно, чтобы тут, так скажем, эм, жить, то нужно э, научиться лазить по деревьям, а я не умею, я тоже не умею, <плёк> я уже спать хочу, что, -что? так, а, значит, вот вам небольшая такая экскурсия, как мы тут жили. здесь мы, ну, спим, конечно, я, я тут спал, он там спал, здесь мы смотрим, за другими что-нибудь там делают? А -а -а И часто падаем. Да, шикарненько, шикарненько. Здесь мы смотрим наш... Э, не падай, пожалуйста, микроскоп. Но он такой не очень рабочий. Но тут можно просто посмотреть... М -м -м. Там что-то вижу, какие-то звездочки. Да, здесь, конечно, нужно полюбоваться видом. Поэтому балкончики у нас есть. Ну, у вас в дворцах они вообще золотые. У нас деревянные. Так скажем, вон до той части это вся наша спальня. Ну ты знаешь, где вот у нас тут книжки, как мы едем. Значит, садимся на вот эту вот штуку. Вот. И вот так. Вот так как ты у нас принцесса, тебе достается вот это вот сиденье И сидишь ты вот здесь. Ну не удивительно. А так как у нас, ну, все же, хоть мы и, так скажем, все же в доме равны, то, он... то я все равно, так скажем, король и буду вот здесь вот сидеть. А, да, у вас все королевское. Ну. Ой, столик, господи, как у вас тут, конечно, все неудобно. Да. И так мы будем жить. И подписывайтесь на мой канал, и ставь лайк. Всем пока-пока. Если вы хотите предложения, то напишите в комментариях. Всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока.